Всем привет, это новогодний видос. Спасибо за Фрагбру. Поздравляю всех моих подписчиков с прошедшим Новым Годом. Хотел вообще до Нового Года записать поздравления с наступающим, но времени как-то не было, короче, в этой новогодней суете. И поэтому записываю только 1 числа, а видос вы увидите вообще 2 Вот Желаю всем... Ну, ну счастье там, не знаю, чтобы ваши мечты исполнялись, чтобы Новый год был лучше, чем предыдущий. Удачных там каток. Неважно, играете вы в Warface, играете вы в Суруву или что-то еще. Ну и желаю, чтобы видеоблогеры, на которых вы подписаны, снимали для вас интересный контент. Такой, как будет в этом видосе, вот. На этом все. Всех обнял, всех поцеловал, хейтерам в рот напихал. Всем пока. Смотрите видос. Всем привет. Это Спасибо за фраг бро. Сейчас я буду крутить девятый этап кэшбэка на восьми тенках. Соответственно, сейчас мы будем крутить. АТ-308. 30 коробок. Вот у нас первые 5. По многочисленным просьбам я их не скипаю. 10 коробок. На некоторых аккаунтах я буду... 15 коробок. На некоторых аккаунтах я буду крутить АТ-шку. Вот эту кастомную. На некоторых буду крутить, возможно, этим, ну, продолжать докручивать э, коробки с тундры. Так, это было 20, сейчас 25. Пока нихера нету, даже карта не падает. Так, и вот 30. На этом аккаунте ничего не упало, идем к следующему. Отмена со следующим аккаунтом. Я посмотрел, тут вообще нету э, дона навика навсегда, никакого. Так что сейчас мы эту АТ-шку докрутим, будем надеяться, что нам пойдет золотая. Правда она, судя по характеристикам, ничем не лучше, чем обычная. Потому что там, не знаю как со скрытыми ТТХ, но так тут просто вот на одну пулю больше. И все остальное абсолютно такое же и урон, и скорострелы все на свете Так, ну будем крутить до победного по карте Естественно покупать не будем Потому что коробки дешевые Нет смысла Блин, долго так крутить, а не коробки, на самом деле. Так, конечно, да, наверное, интереснее видеть эту надпись навсегда. О, навсегда, <laughs> как раз. Ништяк. Всего ничего, получается, мы кредитов скрутили, и от 308 получили. Так, ну что ж, отлично. Сюда бы еще что-нибудь на медика, конечно, Покрутить. покрутились что-нибудь нормальное такое но нам пока по 10 кредитов предлагаются только всякие максим спешил спас 12 мурена такие посредственные столы вон там бинелька каста но она еще более-менее особенно нам золотая там сколько скажу стрел 190 59 73 да, тут 180, и тоже 59, и тоже 70. на ну, плюс патрон, наверное, да, еще плюс патрон. И плюс 10 скорострела по сравнению с золотой версией. Так, ну, собственно, да, на медика тут особо ничего не покрутишь. Может, на 10 этапе что-то интересное завезут. И покрутим что-нибудь на медика на 10 этапе. Если ничего не завезут, то тогда, может... Какую-нибудь Бенелику или Максим Хардрок выкручу. По идее, ну, если коробки не обновят, то эти коробки еще будут в магазине. Следующий аккаунт. And, спасибо за фраг БРО и сейчас мы до победного будем крутить либо Спас Спешл Мурена, либо Килтек КС-7 Мятежник, который тоже падает навсегда в этой коробке. Тут также падает АШИКС ОДОР СТРЕТЕНТ Мурена. Ну, по 10 кредов я считаю нормальное предложение, тем более тут еще и Килтек падает, и ножик, так что нам сейчас до победного покрутим, пока не падет либо Спас, либо Килтек. Вот потому что на меда тут что-нибудь нужно, на этом маке по-любому. Так, и сразу из пяти коробок падает ножик. Уже неплохо. Ну, со следующих пяти как бы логично, что ничего не падает. Это было бы слишком жирно. Крутим дальше. А ничего Тут Тоже Что-то по-любому упадет Потому что мы будем крутить до победного Коробки дешевые, кредов много Жалко, что, конечно, здесь Никаких золотых версий еще не падает Были бы золотые версии Было бы вообще кошерно Так, пока опять все ременком И падает спас Мурина. Навсегда. Собственно, недолго он заставил себя ждать. Ништячок. Теперь тут вот такой вот есть арсенал. Оп. Оп. Вот На все классы Есть донат, все Все по-крутецки Так, ну что ж Мы там по-любому 250 кредитов-то скрутили Так что Будем идти на следующий аккаунт Следующий аккаунт Тут, наверное, я сразу До победного я тышка шку крутанул И спас 12 марена Крутанул Тоже до победного, пока что нибудь не упадет Опять-таки по коробке, по привычке. Так. Прошлый аккаунт, кстати, у меня помечен как везучий. У меня есть три типа вот аккаунтов, которые я сейчас помечаю как везучий. Обычный и очень везучий. Вот тут был просто везучий. Вот этот э, обычный аккаунт. Тут дом э, не сыпется, как на везучих, и тем более очень везучих. Ну, крутить мы будем все равно до победного. Там сколько нужно, там тысячи кредитов, две тысячи кредитов как бы. До победного. Чё, пока не хочет падать но по идее где-то с 1000 кредов тире э 1300 кредов должна упасть а ну просто по как бы шансам Warface, да, по обычным шансам варфейса они когда вам повезло Ничего пока не падает. Ну, денек можно потестить пушки. <laughs> конечно. Это, если что, юмор. Никто тут не будет играть с этими бушмастерами. Утруэллами. Ничего не хочет падать Ну, такой Аккаунт не сильно везучий Скажем так Поэтому и не падает На первых двух, конечно, там Гораздо бодрее упало И на прошлом сразу И ножик дропнулся И спас Мурена То есть там мог как бы и килтек упасть Но там именно еще и спас упал То есть вообще нормас Да и не так много кредитов потратили на первом тоже АТшка очень быстро допнулась. Повезло. Но тут никакого везения абсолютно не наблюдается. Нифига. Уже приближаемся мы к потраченной тысячи кредитов, если еще не приблизились точнее, если не достигли ее еще. Вот это значит, что уже открыто больше 100 коробок. И вот тут сыпется только Маркс, по-моему. Ну, давай уже падай. Братишка. <с> И карта упала. Заебись. Да, я вот хотел открыть эм, 120 коробок, а потом по карте купить. Блять, все, все правильно поняли, блять, Warface. Но может золотая дропнется, потому что еще одна карта. Потому что часто бывает, что когда Дон не хочет падать, то потом просто золотой падает. Так сказать, до первой этой. До первой обычной версии. Третья уже карта. Ну вот каком шансе 1% и 2% на карту? Можно говорить, если карты упало уже три, как и на том каунте на первом, или где там на основе, шли ли, крутил. Вот. А тут, соответственно, навсегда ничего нет, только карты сыпется. Да офигеть, сколько кредов то можно скручивать? Уже полторы тысячи кредов, и мы эту сарану АТшку не получили ломануться вот тебе и коробки по 10 кредитов бля. сейчас так и до тысячной коробочки скоро дойдем еще одна карта уже четвертая я вот заметил вообще если карта черного рынка падает то с ней дон навсегда почти никогда я же говорил золотая и и карта еще упала одновременно вот с золотой версии по моему падают карта черного рынка а с обычной я такого почти никогда не встречал ну ништяк слушайте золотая это было прикольно мой прогноз все-таки подтвердился ништяк золотая тэшка но на сильно не лучше обычный Ктарчик, макаров и абакан 200 процентов вот так наверное медуза сейчас еще на медика покрутим спасик Стасик, Спасик. Тоже до победного будем крутить. Но если упадет Килтек, наверное, меня это устроит, и я дальше не буду уже докручивать. Вот. Если он как бы упадет довольно быстро. О, упал сразу. 10 коробок. Нормально. Это получается, мы потратили на Килтек 90 кредитов. Так, все, киллтег есть. Ништяк, получается у нас с 1700 где-то кредов. Килтек мятежник и золотая отежка. Я считаю, что это неплохо. Идем к следующему аккаунту. Итак, это следующий аккаунт. Тут мы будем крутить чисто на медика. Спас. Метежник килтек. И вот, если упадет этот ножичек, тоже будет неплохо. Тут на всех аккаунтах есть э, этот э, Survival Tante Berserk, но он как-бы такой не сильно камельфошный. Так что я вот решил эту коробочку тут тоже покрутить, потому что может дропнуться ножичек. Как утешительный приз, но э, донат навсегда на медика мы будем крутить до победного. А ножичек как и получится. Так, что-то мне так охота битналику крутануть. Давайте пять коробок чисто крутанем. Тут падает золотая версия, там не падает. Так, ладно, все, крутанули, успокоились. Крутим дальше морого. Пока ничего не падает.. Не помню, насколько везучий аккаунт. Так и у нас падает тек мятежник навсегда. Может еще немножко покрутить коробочки? Или не крутить. Коробок так-то вроде мы прилично открыли. Может ножик сейчас упадет или спас? Давайте еще немножко покрутим. Хм, еще один. Еще два! Два киллтека мятежник! Нихера себе, не зря крутил хотя бы ради контента. Охренеть! Здесь и коробок 3 киллтейка просто. Так. Не, ну это эпично, конечно. Но... Так, ладно, ничего больше не падает. Я думаю, после 3 киллтейков подряд, наверное, ну, не, не напихано чего-то еще, как бы, в коробке, так что, наверное, Продолжать крутить особого смысла нету, остановимся на киллтеке, как бы, ну и все. Идем к следующему аккаунту. Так, прошлый аккаунт, на самом деле, я посмотрел, он был везучий. Вот, а тот, на котором пала золотая Т-шка, он как бы, ну, как обычный. Ну, там, впрочем, она и долго падала, не с пяти же коробок. Вот, собственно, этот аккаунт, наверное, самый невезучий из всех. Здесь есть только Абакан, Максим 9 Люкс и СВшка. Ну и хопишь фараон там с подарочных упал, но это как бы ерунда. Вот, сейчас мы просто прокрутим, нам на 5 коробок Красного Дона. Не верю я, что тут что-то упадет с маленькой суммы. Думаю тундру еще покрутить, но, может быть, и со скидка на нее будет. Вот. Ну, если не будет скидки-то на последний этап, там, может, до победного коробку с тундорой покрутим, чтобы что-то выбить. Потому что тут вот особо ничего нету на аккаунте. Вот. А определенное количество коробок с тундорой, собственно, я уже прокрутил. Там где-то 50 или больше. Тут также на скаут больше 50 коробок скручено. И на КТАР 21 спешл. Так, ну, с 5 коробок нам ничего не дропается. На самом деле, вот эта бинелька, ну еще опять круто, он. золотая, она очень сексуально выглядит, мне прям нравится, ну конечно, хрен она упадет на этом аккаунте, на этом аккаунте нам на хрен вообще что-то упадет, судя по тому, как здесь сыпется донаты, там мне в ВК еще написали, давайте еще видеть, вон, пять коробок, круто, он опять коробка круто, и все, и упала карта, но она стоит триллионы. Видите, с того не стоит. Ну, хотя бы карта с 5 коробок, но как бы это такое себе. Ну, ладно, давайте еще 5 коробок картанем э, с этим. С тундрой. Вдруг тут что-то упадет. И на этом точно закончим с этим аккаунтом. Нифига. Ну, идем на следующий. Так, это следующий аккаунт. Э, вот этот аккаунт везучий. Я бы даже сказал очень везучий. Вот тут уже полно всякого разного аддона. И сейчас мы будем крутить тут до победного, наверное, пинельку. Будем надеяться, конечно же, на золото. Ну, и обычно нас устроит, лишь бы не падали тупые карты эти. Потому что когда карты падают, как будто шансы меньше на выкрутку доната. На все классы есть дон, на некоторые даже по несколько штук. Ну что, может у нас э, будет еще одно золото сегодня? Золотая АТ-шка уже упала. Я бы предпочел, чтобы здесь скрутилось больше кредитов. Но упала золотая биналька. 2000 карты стоит чем, ну, просто обычное, но быстрее. Вот, потому что золото все-таки это прикольно, за счет какой-то даже не то что имбовости, а просто уникальности там внешнего вида и все такое. 500 кредитов у нас позади, мы вот даже успели апнуться до ромбика. С Минелькой пока что-то не везет. Ну, в принципе, это нормальная, как бы, выкрутка Дона, да, что ты скрутил там 50 коробок и тебе с 50 не упало. То есть, как бы, и на везучих аккаунтах бывает, и на невезучих. Упала вторая карта. Так, ну, пока пока ничего по-прежнему еще одна карта вот я говорю если сраные карты сыпятся то блин это ведь это геморрой. хотя на том аккаунте с отешками э, с золотой то есть отешкой а не отешками там тоже карты по моему сыпались вот и потом пала золотая там может а также мы Да. да, пока не круто. Типа уже косарь кредов э, скрутили. И не упала пока обычная даже... Ну, давай уже золотую, блин, раз уже столько кредов скручено, как бы. Обычную за косарь с лишним, это уже не очень ком одна карта ну, вот я говорю если карта падает то это все это блядь. значит рядом навсегда нифига нету есть только золотая еще одна карта ну, вот видите во всех коробках где падает карта просто пушки навсегда обычно нету еще одна карта просто через пять короб ебать да выебнулись я не буду покупать по карте идите нахуй а может получиться и так что по карте было бы выгоднее купить там на 2000 кредитов стоит чем так вот прокручивать миллион коробок нам она точно хочет золотую мне дать Awardface. Да. вот тебе и очень везучий аккаунт казалось бы но ну, дон до этого насыпался очень хорошо на этом аккаунте, а вот конкретно за бинелькой что-то не альо. Да, блядь, сколько ты мне картами кармини будешь? Ну, вот как может быть шанс 2% на карту, а один навсегда, если, блядь, уже упало 7 карт, 7 ебаных карт, а пушки... Я же говорил золотая. И у меня вот предчувствие сегодня такое прям жесткое было, что я, блядь, выкручу вот эту золотую бинель. Я вот на эту картинку посмотрел, и, блядь, как будто вот, блядь, такая чуйка. У меня вот чуйка хорошо работает. Ну, блядь, хорошо, что все таки упала именно золотая, и что она долго так крутилась. Мы в общей сложности потратили, по-моему, сколько, полторы тысячи кренов. И выбили золотую бинельку. Это, я считаю, неплохо. Давайте посмотрим, она вообще есть за фикс прайс золотая, сколько она стоит, если есть. Так, так, так, так, так. Наверное, нет, да, за фикс прайс золотой. Только вот эти вот новые пушки есть по фикс прайсу. Бенелик и всяких киллтеков нет. На на временно их только вводят. Но вот обычные просто 3000 кредов стоит. Но по карте, соответственно, дешевле. Ну, золотая, так-то она, я думаю, неплохо так получше. Вот, собственно, и везучий аккаунт. Все-таки, видите, упало золото. Как бы это... Не зря я его считаю везучим. Так, тут у нас только... Я смотрю, пистолета никакого нету. А так вот тут и керамбит 300%. М4 Спешл тень. Есть иктар айсберг и три Скорейля целых. Потом вот Скаут, св -шка. То есть, ну, нормально так нападло. Донатик. И вот еще золотая бинелька, как бы. Вообще неплохо. Еще будем выбить какой-нибудь пистолетик. И было бы вообще отлично. Вот. Ну, с этим аккаунтом получается все еще. У нас остается два аккаунта. Сегодня прокрутить... Вот, и на последний этап кэшбэка я попробую выкрутить все-таки какой-нибудь пистолет. Вот может коробку тундра покручу прям хорошенько. Что-нибудь может выкручу. Вот. Или если будет какая-нибудь ебейшая скидка на пистолет, то покручу какой-нибудь хороший пистолет. Так, ну это, наверное, самый везучий аккаунт. Из этих восьми тинков. Тут есть уже и Абакан. И Максим 9 люкс. И Ктар Спешл Тундра. Ктар Спешл Айсберг. Скорель золотой я купил по фикс прайсу. Плюс скаут. Э, и 200% СВА. И чтобы вы понимали, это все с 2000 там чем-то кредитов. То есть тут э, были какие-то кредиты. По-моему, 500 до этого скручено. И вот от 10 тысяч еще... Две 150 По сути Вот и столько собственно уже Насыпано доната Вообще нормально Сейчас мы тут еще на медика покрутим То есть блин И, и две СВшки, и Скаут И два Ктара То есть это вообще Огонь, турбо, пушка Аккаунт самый везучий Сейчас мы проверим его еще раз на везучий Сейчас на медика будем крутить Коробочку с самарена этой с этим он спасом килтеком и ножичком вот если ножичек упадет будет хорошо о но ну я же говорю везучий аккаунт с пяти коробок килтек мятежник так но нам нужно еще кредитов слить на самом деле М -м -м, докрутить этого может коробку может нож какой-нибудь упадет или что-нибудь еще покрутить может отешку, например Хотя этот скаут так-то есть, и свышка еще даже есть. Блин. А, так, тот же Тундра была прокручена, на самом деле. Может, мы с тундрой что-нибудь покрутим. Так, сейчас мы потратили, получается, 45 кредитов. Давайте еще немножко потратим. Так, не упало, ничего. Так, ну и давайте. 10 коробочек с тундрой. Макарова же здесь, по-моему, нету, только максим максимум люкс. Ну, я говорю, везучий аккаунт, Маузер, Тундра. Навсегда. Так, и еще 5 коробочек. сейчас. Еще что-нибудь с пяти упадет, будет вообще эпично. Не, не упало, но и, наверное. Все, мы тут уже скрутили Сколько кредов Получается Было 7,844 Получается мы скрутили 350 Ровно по идее, да 350 кредов И получили Маузер и Киллтек Что очень шикарно можно даже пересчитать тут донаты ну-ка так раз два а тут все микро дезерты с коронных получается три ну это как бы не донат сорвал там там так получается три а, четыре так пистолет я считал пять шесть ну этот седьмой как бы он не с коробок, но все равно 7, 8, 9, 10. Вот. 10 донов с 3000 кредов. То есть по 300 кредов на один донат. Я, конечно, тут по акциям как бы, в основном ну, крутил по уменьшенной стоимости там. Донатики, но все равно как бы, Это очень круто. Так. Ну, идем к следующему последним аккаунту. И последний аккаунт на сегодня. Тут мы будем крутить Maxim Special Hard Rock. А, ножик тут уже есть. Ну и как бы будет хорошо какое-то разнообразие. Слушайте, у меня такое ощущение, что если ты не скипаешь коробки, то тебе как будто больше везет. Сегодня мы, конечно, открыли а, о, нифига, опять Максим. Сегодня мы открыли, конечно, больше гораздо коробок. Вот, и по маленькой цене, но тем не менее, как бы, дона насыпало пипец. Еще и два золотых дона, это очень круто. Так, упала карта, 2000 кредов. Крутить Максим Спешл Харддрок мы будем до победного. Пока не выкрутим. Акапнули звание. Пало на пару дней. Ну, пока не поддается. Ну, золотой версии тут нету, так что если падут карты, то ничего хорошего в этом нету. Ну вот еще одна карта. Ничего хорошего. Интересно, сколько мы потратим тут вообще кредитов на этот хардрог. Э, кстати, вот прошлый аккаунт, он был как очень везучий. Но у меня числится, а вот этот просто как везучий. А давайте вот чуть-чуть проверим везучий с этого аккаунта. Сейчас мы сделаем по-хитрому. Тут вот, кстати, по 30 метель, есть офигенный пистолет. Гатарчики, свышки всякие есть, МК. Вот. Так, сейчас мы сделаем вот так. Значит. Мы крутанем 5 коробок с Бинелькой. Я же говорил, везучий аккаунт. Выкрутили Бинельку. Навсегда с 5 коробок. Заебись просто. Вот так, такой я люблю. И этот хардрок можно, в принципе, не докручивать теперь. Так. Давайте вот пять коробок еще с этим спасом. Так. Может докрутить этот Максим Special Hard rock. Так, тут уже много скручено на него или не докручивать. Блин, опять скипать начал. Тоже на 8 дней он нападал. М -м -м -м. Блин, докручивать, не докручивать, даже хрен знает. Не, наверное, не буду докручивать, типа, нет особого смысла, потому что уже нам упала бинелька, вот. Ну, может, я его докручу, в принципе, на последний этап кэшбэка, траты кредитов. Вот. Ну и все. Да, наверное, так и сделаю. Если коробки еще останутся, может, останутся. Потому что магазин не так часто обновляется, а последние два этапа, они будут длиться три дня и два дня. Так, ну, вот такая эпичная получилась очень крутая крутилка коробок. Я надеюсь, что она наставила вам море радости и хорошее настроение. И вам было приятно крутить все это вместе со мной. Вот, ну, на сегодня все. Наверное. И увидимся на десятом этапе кручения кэшбэка. Всем пока, не забудьте поставить лайк и можете написать любой комментарий, что вы думаете насчет сегодняшней крутилки. Всем пока.